Вы начинающий ортодонт или, может быть, считаете себя уже опытным, работая несколько лет. А может быть, вы пришли из другой специальности. В любом случае, вы хотите стать хорошим врачом. Вы не спите ночами, думаете про пациентов, вы пробуете, но не всегда получается. Вы стараетесь, но не всегда понимаете, что именно вы делаете. Меня зовут Сергей Тихонов. В течение последних 10 лет я провел сотни семинаров в России и за рубежом. Я знаю, как сделать вашу работу предсказуемой и уверенной. Именно для этого существует наш проект «Школа Родонти» ее первый уровень, который отвечает на вопрос что, «Что делать с пациентом, чтобы вылечить его без осложнений и максимально эффективно?» Тщательная диагностика, логичное, четкое составление плана лечения, умение общаться с пациентом, умение склонять его на свою сторону, умение документировать результаты лечения – это тот неполный список, который мы обсуждаем на семинаре. Стало понятно, что делать, все разложилось по полочкам, Узнала больше, чем за два года ординатуры, вот что пишут нам наши слушатели в анкетах обратной связи. Приходите и вы, начните работать. Логично, доказательно начните получать удовольствие от того, что вы делаете. До встречи на первом уровне школы.